Привет всем, с вами Дамула, и сегодня мы на сервере, мы в легионской, даже не знаю как базе, или в легионском бункере, и тут у нас защита от всех существ, которые живут внизу в Диселленде, там внизу очень опасно, если вы там здесь то вам конец. Ну что ж, я туда спущусь, чтобы достроить эту автоферму. Автоферма пока еще вообще не готова, и я начал сложно Это сделать низ. Низ тут реально сделать сложно, потому что мы должны это все правильно застроить. Я не знаю, ничего, я закончил. Да, я закончил вот здесь, и это я достроил, теперь надо чуть пониже. Тут надо на всю длину, что тут очень пропагандистно, то что тут это вас прямо выбивают из этого водяного лифта, и вы сами можете понубить, и поэтому в этом случае спрятаться спаун, и вы оказываетесь на безопасном месте, но при том вы очень сильно теряете очки и здоровье. Попытка не пытка, попробуем еще раз все это сложно строить, но мне это зато интересно все это строить. Здесь блок здесь блок и блит. нет! Нет, не здесь! Надо Надо что время сохранять полные полные очки голода, а не то вам опять же будет смерть. Смерти только смерть. Так, я не приготовил булыжник. Вот булыжник. Блин, опять. Я сделал то же самое и давайте вот так залагал немного майнкрафт но нормально мы умираем это конечно же временно я а я я я я я я я это вот я вот не хочу видеть не надо мне этого думаю вот уже можно вот так вот нет нельзя значит еще раз идем и быстро наверх пока нас скелеты не убили тут очень хардкорно потому что вас скелеты могут убить 200 метров 200 метров это очень много поэтому тут, все скелеты которые тут вокруг находятся они могут меня убить даже Да, вот этот скелет отсюда у меня может убить, какая высота. Да, он отсюда уже может стрелять. Поэтому... И они ходят намного быстрее. Было бы неплохо выливать на них лаву, если бы она, конечно, была. Но у нас лавы нет, и мы должны тут выживать. Э, я вообще ненавижу этот мир. Я... Э, вот этот бункер... Мне нравится, и это единственное место, которое мне еще нравится. Итак, я записал... Ну вот сейчас вручную, всё время надо записывать вручную, чтобы было меньше влагов. Еще тут нельзя оптифайн, кто меня стрельнул. Вот тут такое тоже бывает, то что стоишь на месте, и тебя кто-то стрельнул. Тут не нельзя поставить оптифайн. Я его недавно поставил на... Одиночный Майнкрафт мне он значит не понравился. А, -а, а тут его поставить нельзя. Так как тут проверять на И ну, маньяк уже писал в форуме то, что он займтся этим. То поставить. Но дело в том, то, что для некоторых игроков опциофайн слишком сложный. И вообще любая модернизация, она.. Она может быть не совсем хорошей тоже касается ее птифай, Потому что там все на английском, а я английский не так уж хорошо знаю. Мне хочется, знаешь, что делать? Каждая настройка. Делать именно. Ну, то, что я сейчас строю, это сюда будет спускаться пшеница. Как бы приемник пшеницы. И будет транспортировать ее прямо в какой-нибудь зал, который я построю вон там. Это очень опасное место. О, волк. Люблю волков. Когда они добрые. И, и сошельником красным таким. Итак, давай вода. Ой, ой ой ой я, кажется, переборщил. Да, немного переборщил, надо вот так. Теперь нам надо вниз. Думаю, чтобы было светло, я, я уберу воду. Я сделаю вот так вот, чтобы было светлее и, и лучше смотрелось. И чтобы тут никто не заспалился. Вот тут, тут и тут, и быстрее сюда сваливаем. Собираем воду и строим дальше. Так, Сим-2 попросился ко мне, но нельзя ко мне. Так как я, во-первых, в запрещенном месте для других игроков, он... Он какой? Он в нашем городе? Нет, он не в нашем городе, поэтому его пишем. Э -э, как это правильно сказать? Нельзя. Слитно? А, пусть слитно. Сегодня слитно. Что за вопросы такие по орфографии? Правильно написал. Ай я тут не буду считать каждый блок потому что хотя он раз два три четыре пять шесть семь восемь вот каждые восемь блоков буду ставить ай яй яй яй яй яй быстрее ненавижу яй А, яй он, он как оказался яй ну спасибо а он разве в регионе? я его типа убить должен Ладно. там ты этого не видел? Тин 2 оказался шпионом, я его не могу убить Все, потому что когда я его бью и он не бьется хотя я его попробую сейчас догнать я убью тебя и ты этого узнаешь после того как узнаешь что это видео вышло сюда я тебя убить не могу? нет не могу умно а умно вот да сажан трасли там пишет а с звукозаписью я начал больше частей делать но все равно лаги не пропали лаги и будет и пока я не сделал свою программу по записи этого звука он тут стоит ну ладно пускай тут гуляет вот 7 мне надо тут продолжать. Вот, кстати, изолага я, салага, я вот, вот чуть не умер. А, нет, нет, нет, не надо тут блока. Ни в коем случае. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Проверим. Да а сколько еще надо идти? я не знаю давайте доделаем сверху мне еще говорит то что тут есть летающие криперы но это уже вообще Чего делать летающих криперов криперы же не должны летать они должны только пугать резко при притом они не должны вступать в бой как я думаю ну прям так открыто Нет. что же я забраться так не могу Давай забирайся. До... Во, отлично. Раскопаем тут до конца и будет отлично. А пауки они? они... Давай в воду. Всё, отлично. Убрать воду. Хм... Это сложно. И мы спускаемся все ниже и ниже. Мы где уже? Ой-ой-ой, мы уже где-то... Мы уже в восьми блоках от смерти. В восьми блоках от смерти. Это очень близко. Я не хочу так низко находиться. Что же они эту... Этот бункер построили так низко. Надо было еще выше. До двухсот кубов продлить хотя бы. Сколько там? 256 или 255 кубов можно построить. Сколько там байтов 255 по моему ладно просмотрим не буду я считать долго это дело считать о во отлично вот. кактус и нормально калку мне ну давай все равно мы тут уже почти все сделали ну давайте, раз он хочет этого, давайте кел 12. Рестон, люблю Ладно, мань, не так уж сильно. Почему он светится все время? Это магия. Почему он светится все время? Нет, за превраты я не могу тут все активировать. Даже, наверное, ставить блоки. А, нет, могу. Так. Как ты вообще сюда вошел? Давай искать. Еще этот кал присылает. Ну, что ж, позже зайдем. И к нему. Давай заходи, Тим 2, заходи, гоу-гоу, быстрее, как шпионы. Потому что ты не наш. Тут есть тайный проход, интересно, нет. Давай, идём. Вот так. Ну что ж, главное то, что мы все живы, все хорошо. Давайте продолжим стройку. Блок. думаю уже сделаем такую платформу тут будет уже прием этой пшеницы надо потом еще стенами все огородить, а то как-то тут немного шумно да? сейчас еще присоединился к игре раз то он там где-то не знаю где он сейчас там где-то наверху может быть а вот он и сам Лестницу сделаю. Думаю, тут будет хорошо. Не так уж плохо. Ой, что ж с меня склеил стрельнет. Как раз там, наверное, внизу был. Во, осталось только лестницу взять. Даже знаю где. потом, где? О, пришел Ваня. Ваня был немного против этой фермы, но раз-то очень хотел этого, чтобы была автоферма, Ваня что-то. Ну да нет, вроде все нормально. Сделал ферму как надо. Может, Может быть тогда тут еще и закроем и осветим. Так, вот уже потолок. Он же нам вырезал. Не Хочет сделать эту ферму, не знаю, видео или скрин был мне показал, что он хочет. Но на словах он говорит, а ты сделаешь не так, а не, не так. Я не понимаю, что он от меня хочет, но ферма будет работать. Ну как ты хочешь. Ну, ладно, пускай не ненавидит, пускай выйдет из игры. М -м, хотя нет. Пускай покажет видео, чтобы мне было понятно, что он имеет в виду, какую я куда-то скинул. Нет, не в скайп а в чат. а то все в скайп в скайп кидает во видите С кликаем по ссылке и надо. Да". вот у нас открывается браузер который вы не видите и вижу вот видео фионикс ченел что это а я понял что это ферма нет все-таки мы не будем строить там такую ферму потому что будет очень сильно сильно работать придется надо будет немного там снести потом возвысить все и потом на потолке места не останется потом второй этаж разберем и так далее и будет ä, вообще не ферма а они а знаю что так что этот вариант лучше надо было тогда сразу автоферму сделать они а сначала плоскую немного другим способом. Но уже отвод делаем. Что еще не хочет? Да, я ему повторюсь. Потому что я это видео уже смотрел. Он спрашивает, может, ему ресурсов дать? Нет, не надо. Не ресурсов. нам придется такие работы, но на стен, наверное, нет, а вот насчет потолка это точно. Потолок придется возвысить, как он хочет. Но если будем делать по такой же схеме, какой он хочет, сейчас я вам показываю маленький фрагмент, как я строил эту ферму. Нам придется на каждый блок этот поршень, чтобы вода полилась равномерно, потому что там все запредельно. Немного Вода не дольёт, и все, пшеница не будет течь. Можно уже начинать этот тест. Тянем на рычаг, и вода полилась теперь вниз, вниз, вниз, вниз, чтобы принимать пшеницу. все, у нас пшеница течет, даже там мало что взросло, мало что успело, но теперь там абсолютно чисто. Работает это очень хорошо, пшеница идет и это новая ферма ферму которую я придумал сам, возможно я покажу как он туториовали, ну что ж ферму закончили, это вот очень даже хорошо ферма работающая, мы это уже видели и надо бы проверить на каком-то секторе по маленькому да и проверить как так, а просто ломаю где-нибудь где нет где-нибудь вот здесь вот подальше у нас льется и прям туда. Кинем туда что-нибудь. И... Проходит. все хорошо. Думаю, та пшеница, которая будет выпадать прямо около этих блоков, то она не будет никуда уходить. И это хорошо. Спасибо, то, что вы меня смотрели. С вами был Искремова. Ставьте лайки, комментируйте. И всем пока.